в симулятор падения канава. Как тут чуть. Для начала нам нужен дом и снюс и этаж. Например, этот Берем снюс и едим. Бля. Давайте снова. Опа. Вот и все, всем пока, удачи, всем пока, огурчики.